Поливитамины для мужчин альфа-мен. В основе комплекса лежит особая формула, в состав которой входят все необходимые витамины и микроэлементы, а также природные экстракты. Благодаря им вы сможете сохранять отличное самочувствие и энергетический тонус в условиях интенсивных тренировок, а также стрессов, сопряженных с активным образом жизни. 120 капсул в упаковке. Этот витаминный комплекс является идеальным продуктом для активных мужчин. Кальций и биотин помогут сохранять концентрацию. селен повышает иммунитет. А витамин В5 поможет снизить усталость в течение всего дня. Кроме того, в состав входят такие натуральные компоненты, как женьшень, ламинария, экстракт виноградной косточки и экстракт листьев крапивы. Переходи по моему промокоду под видео и получи минус 37% скидку на продукцию MyProtein. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!